Здравствуйте, друзья. У нас в гостях Василий Макарский, спортсмен по прыжкам на батуте, спортсмен Московского училища Олимпийского резерва номер один. Василий, добрый день. Здравствуйте. Вы вот, как Михаил Заломин, вернулись буквально недавно из Португалии, где проходил тап Кубка Мира, да, по прыжкам на батуте. Но вы выступали и на Кубке мира и на других соревнованиях расскажите об этом и про дисциплины. То есть я так понимаю, что не только в двойном мини-Трампе вы там выступали. Правильно, этап Кубка мира проходил Джунфест в городе каимбра Это международный турнир. Я так понимаю, что это местный, и там собралось достаточно приличное количество зрителей. То есть и фанатская база была. То есть, слышны были португальские болельщики очень, прям заряжали своими эмоциями. Вот. Я выступал в дисциплине двойной мини-трамп в этапе Кубка Мира, а на батуте, в индивидуальных прыжках на Джимфесте. Ну, все-таки, олимпийская программа – это индивидуальные прыжки, да. правильно? Связываете ли вы себя в будущем с этой дисциплиной, или все-таки будете выступать двойной мини трамп или там и там? Я буду стараться, пока основная моя задача это двойная меня Трамп, но в будущем есть мысли о недуальных прыжках на Батуте. Угу. Вот, насколько я понимаю, Россия и Португалия две основные такие страны, самые сильные в Европе в прыжках на Батуте. Да, как так получилось, что ну, по сути самая восточная страна да, на континенте, самая западная, они вот лидируют. И в чем особенность может быть именно развитие вида спорта в Португалии? Я думаю, это зависит большинство от большинства тренеров, потому что как бы, они дают базу, и будущее поколение как бы, на тех спортсменах, которые достигают каких-то высот, и на них же смотрят, равняются и получается превосходят их пределы. Я считаю, что была сильная база в Португалии, поэтому сейчас достойные соперники. Насколько у спортивного у спортсмена высокого уровня профессионального да, изменился вообще э, и этапы подготовки к соревнованиям? И расскажите вообще, как вы в плане вот, коронавирусной инфекции готовились к соревнованиям, к выезду, что поменялось карантин, тесты, прививки и так далее. Вот, про это. Ну вообще подготовка профессионального спортсмена это ну как бы тонкая работа. И получается то, что это хороший завтрак, это первая тренировка, потом хороший отдых после первой тренировки, восстановительные какие-то процедуры. Идешь на вторую тренировку, занимаешься хорошо, плохо, делаешь работу над ошибками, приходишь домой, отдыхаешь, смотришь видео, как бы восстанавливаешься, смотришь, что не так, что изменить, хотелось бы в следующей тренировке, чтобы не допускать тех ошибок. Потом также аудиомоторные тренировки проводятся, там, наверное, три раза в неделю, условно, хотя бы минут по 15. Вот. А тесты мы сдавали, получается, прямо перед вылетом за 76 часов в течение нам надо было сдать, чтобы попасть в промежуток, для того, чтобы нас впустили за границу. Вот. Вообще я сделал себе прививку, спутник. вот Поэтому посмотрим, как будет дальше. Хорошо чувствуете себя. А... Да, ну, перенес как бы тяжеловато первую, вторую, там буквально слабость тела была сутки, а так что сейчас все нормально. Угу. Вот база для тренировок у вас, это Московское училище Олимпийского резерва номер да. один, да, про нее расскажите, пожалуйста. То есть основные тренировки у вас проходят, может быть, по УФП вы это уже занимаетесь? Ну, нагрузку убираем за две недели, уменьшаем, прям подводим как максимально предстартовое состояние. То есть в основном приходим, выполняем комбинации, которые будем делать непосредственно на соревнованиях, и идем отдыхать, как бы думать, работать. Уже больше идет на точность работы, чтобы выходить на соревнования, и чтобы эмоции не сбивали, выполнять свои упражнения. Стабильно и чисто у -у. Вот с Михаилом Заломином обсуждали Да перспективы, так скажем, вхождения дисциплины двойной мини Трамп в программу Олимпийских игр. Вот по вашему мнению, насколько это реально, когда ждать этого события чего не хватает. Ну, если бы я знал, как ну, можно включить, я бы, наверное, приложил все усилия. Просто у нас нет никакой информации, что надо делать для того, чтобы включили двойной мини Трамп в олимпийскую дисциплину. Вот, я стоит только верить, надеяться, и что ее включат в олимпийскую дисциплину, потому что это был бы огромный прорыв в индивидуальных прыжках тоже. Mm -hmm. Как бы соперничество, количество людей, которые занимались бы прыжками на батуте, увеличилось. Mm -hmm. В этом году Московское училище Олимпийского резерва номер один отмечает 50-летие. Что в связи с этим хотите пожелать тренерам, сотрудникам, спортсменам, ребятам, кто... Планирует сюда поступать, учиться и заниматься Но Это спортом. очень хорошее учебное заведение. Здесь высокий базовый уровень, высокий уровень подготовки спортсменов. Здесь отличные ребята, хороший коллектив. И получите море позитива не пожалеете.